Знаешь, как продаются, ой, как говорят, э, ведьмаки не продаются, их можно нанять. Согласен. Блять, я не то нажал. Сука. Ай, не то нажал. Окей, богатыри, здорово. Сегодня с вами продолжаем проходить третьего ведьмака. В прошлой серии мы с вами закончили с аудиенцией у императора. Все, все, все. Он прошел сквозь меня В общем, да, мы закончили с вами в прошлой серии На аудиенции у императора Имгыра И приехали в Велен Так Давайте сначала посмотрим на доску объявлений Потому что, поскольку Если я хочу открыть вообще вопросики на карте Мне нужно посмотреть доску объявлений Так, в карте медра с пути плотинными градскими кронами, других денег не принимаем Долг не отпускаем, на товар, еду и напитки не меняем Если кому нравится, пусть идет жире-желуди Понимаю Не распускай язык, у деревьев есть уши Понятно. Каждый, у кого есть дойная корова, должен до конца недели привести ее в замок во Вронице. Кто этого не сделает, у кого во дворе такую корову найдем, получит 50 плеть и потеряет все имущество. Кто несет на кровати, и получит мешок зерна в награду. Пропавшая жена. Это у нас квест Дикое Сердце. Кстати, я тут немножечко поигрался с настройками. Убрал, короче говоря... Повышенную четкость высокую, потому что очень э, сильно чувствуется зернистость на экране, в записи особенно, и качество из этого страдает, а вот немножечко я убрал, на низкое поставил, и вроде сейчас, во-первых, и кадров больше стало, и... во-вторых, как-то просто приятнее стало смотреть на картинку. Все отлично Так, в этой серии я не знаю что, пока, что будем с вами делать Для начала надо посмотреть, что у нас с вами по поводу знаков вопроса Их тут, они тут недалеко, их тут немного Все, конечно, выполнять не сегодня не будем Потому что там наступа уровня не хватит Нас тут будут просто насиловать, можно сказать Если я пойду по всем знакам вопросам, если четвертый уровень Или, по-моему, даже третий ну короче, очень низкий. Так, что это у нас тут такое? Накеры? А, ну уровень нормальный, справлюсь. Справлюсь хотел сказать, что меня тут уже чуть не убили. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, вы че, вы, вы, вы че его, вы, вы, вы тихо, тихо. Так, сейчас будет опасный момент. Угу. Так, тихо, тихо, тихо, тихо. Отстаньте от меня, я пока живу. С трудом, конечно. Ну, но живу. Сколько мне еще. Да капец. Ну все-таки, сильный то Стой, ну я справился, правда, меня чуть... правда, меня тут чуть не грохнули. Ого, синие мутагены. Мутагены зна На эта тема. Там, по-моему, есть хороший отвар, короче, который э, готовится как раз из него. Так. Доспект садорийского кавалериста. И мне нужно промедитировать хотя бы час, потому что надо зелье восстановить. Так, ой, я не на ту кнопку нажал Так, там еще сундучок есть Запрыгивай, хорошо Ого Чертов гриб нашел Ну, в любом случае а, Мечи сейчас какие-либо, которые я буду находить Будут, скорее всего, хуже моих Так, а, факел Факел, факел, факел Факел. Кошки пока нет, поэтому факел Ого Ого! Отличные доспехи школы медведя мы с вами уже нашли, так что одним вопросом будет меньше. Там на скеллиге надо будет искать вообще доспехи медведя. Мать твою, опять вы здесь. Ну я же вернулся. Так сильный... В смысле невозможно? Ты что, обалдел? Герой. Да нет, блин. Жизнь жить, жизнь. Это просто капец. А что так, так сложно-то? Это ж просто накеры шестого уровня. Не, ну хотя я, я не прокачаны еще, понятно, почему меня тут так унижают. Так, я пришел отсюда, да. Вот здесь, возможно, какие-то сундучки есть хорошие, интересные. Давайте посмотрим. Просто там написано, что это рассадник чудовищ. То есть, по сути, здесь должны быть сундуки так, малый, малый рудный камень Перун. И вон вижу еще сундуки. Ну, Геральт. Слушайте, а тут вот это хороший сундук. Тут прям... Понятно. Э, вот так вот, хорошо. О, масло. Рецепт масла против инсектоидов. Кстати, давай посмотрим, что у меня тут есть. Синий мутаген. Это пока все, да Отвары, масла Ну, короче, вы поняли, да, в чем смысл Мне нужно будет найти травника Так, ну хорошо Этот рассадник чудовищ Мы с вами вроде бы закончили Да, за да закончили, смотрите-ка Так, тут у нас еще знак вопроса Это я поним... это я знаю, что Это у нас человек в беде, мы это не выполним сейчас Здесь дьяволова яма Это мы тоже не выполним потому что слишком у нас маленький уровень. М -м -м. Ладно, давайте тогда сегодня пока что... Ну, не, ну, не, не весь день, не, не, всю наш, не всю нашу серию, но сейчас про пойдем по сюжету, потому что мне нужно качать уровень. у меня. Мне его не хватит даже на то, чтобы знаки вопроса выполнить в велене. Поэтому сейчас сначала по сюжету. Отправиться в корчму на распутье, чтобы разоспросить о Гендрике. Вообще есть о, тут вариативность такая. Можно, короче говоря. Можно сразу в деревню Вересковку поехать. В таком случае, встреча с людьми барона у нас вообще не будет. Погоди, куда я поставил метку? 900 метров каких-то. Не, мы с вами обязательно это все сделаем. Кстати, дикое сердце можно сходить будет. Обязательно все эти доски объявлений обойдем. О! Отвали. Не видишь, жрец Не его, У каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. В чем дело?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 ну, хорошо, давай. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это. Ну. Да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Ольешь как следует, и подождешь, ясно? Ламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Хорошо, давай сейчас этим сразу и займемся. Кстати, все-таки вот с понижением повышенной четкости чуть-чуть менее четкие лица стали, но при этом кадров стало сильно больше. Ну, в принципе, это не особо как бы влияет на картинку. А, ты ч. А, все, я понял. Так, тут есть что-нибудь из лута? Нет, из лута ничего нет. Теперь игни. Так, подальше. Я вообще обычно этот квест пропускаю, потому что я перехожу по значкам быстрого перемещения. Да, я такой учитель, вот я просто сразу открываю все знаки быстрого перемещения и не парюсь. Ну, это когда я играю для себя, ну, чтобы особо не затягивать. Но сейчас прохождение неспешное, я плюс сам хочу насладиться этой игрой. Играть не во что, есть у меня, конечно, такая игра как Resident Evil или Walking Dead, но у меня пока что-то нет желания к ним возвращаться, не хочется в них играть Фу. совсем. Теперь смещу... что это может быть? Понятно. Так, ну второго уровня гулей мы точно Быстренько, быстро с ним Справляемся Все Совет такой Если вы начинаете новую игру В Ведьмаке, э, собирайте все Вот вообще все, что вот только вот Пойдется, все собирайте Теперь игни. Кстати, насчет еще насущных проблем, я, может быть, когда мы поедем к мосту на Новиград встречаться с этим жрецом, может быть, заеду в Аксинфурт, чтобы подстричься, потому что я вообще с другой прической всегда играю. Это тоже очень годная, реально очень классное, но мне вот как-то больше нравится другая. Слушайте, как тут красиво стало. Тут так офигительно теперь, реально, вот ты когда играешь не на самых максимальных настройках У тебя вот освещение в деревнях, оно какое-то, ну, обычное То есть ничего такого, а здесь прям только атмосферненько стало Не, я обалдею У меня вообще сейчас нет, в принципе, никакого, ну, желания ни во что, кроме Ведьмака играть Потому что от хорроров я немножко устал от интерактивного кино, где нужно читать субтитры на английском языке Я тоже что то мне немножко душит, не очень хочется А вот Ведьмакет третьим мне нравится находиться Ого Кто-то живой Ты чё тут делаешь? Тит-гелас Ладно, шпаха. Сука, не жрецы, так трупоеды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 Спасибо, ведьмак. Да, не Сейчас мы поедем, поговорим с этим пи... педальным жрецом. Теперь Игни. М да. Ладно, поехали к мосту. Поговорим с ним. Заодно, может, и опять же в Синфортик сгоняем. Подстричься надо будет. Тут можно, в принципе, спа э, спасти человека. По-моему, опустевшее селение. Там надо какое-то выполнить. Или просто человек в беде нужно выполнить. Там, короче, э, цирюльник приедет э, в деревню Гли... Глиник Но я, честно, не помню, где он находится, поэтому я сейчас не буду этим заниматься. Я лучше проще сделаю, сгоняю в эксинфур. Славен тут, конечно, реально пост разукрашен. Вдоль дорог, вдоль круганов Ладно, тут недалеко Ого Нет, тут, кстати, вот сейчас будет человек в беде Я не буду это выполнять, меня тут разнесут очень быстро Да пошел ты Да, тут девятый уровень Валим, валим, валим, валим Геральт, ты что остановился-то? Это не за мной собачки бегут? Хорошо, я к тебе зайду Тоже, чуть попозже, подожди секундочку У меня это свои дела Со жрецами Вечных Огней Ну привет я за тобой слежу. Да не ты Как дела, ведьмак? Ты выполнил задание? Почему только сейчас жрецы Вечного Огня заинтересовались судьбой павших? Церковь Вечного Огня заботится прежде всего о живых Ты не представляешь, сколько работы было у нас после битвы Нужно было заботиться о раненых, поддерживать дух беженцев, проповедовать учения, собирать подати. И что бы люди без вас делали? Собирать подати это самое главное. Я позаботился о могилах. Это было очень интересное задание. Один труп оказался вполне живым и весьма разговорчивым. Что ты имеешь в виду? Торговец Фисштахом выжил. Рассказал мне очень интересную историю. Хм. Я с удовольствием выкуплю ее у тебя в личное владение. Знаешь, как продаются... Ой, как говорят... Ведьмаки э, не продаются. Их можно нанять. Согласен. Тогда бери. <связывая> эм... Блять, я не то нашел. Сука... <связывая> А, не то нажал. Великий ведьмак должен был встретиться с нирвгардским агентом по имени Генрик, который пребывал в этом опустошенном войной краю инкогнито. Его основным заданием был сбор сведений о цели. Это фейл. Не то нажал. Я хотел нажать цифру 2, почему я нажал один? Ну ладно, хорошо, сейчас переиграем, по фасту доберемся. Блин, <смех> <смех> ну это просто фейл. <смех> а -а ну, Геральт, ну отойди-то тогда, ну что ты за человек такой, а? Так я добрался. я Сейчас выберу правильный вариант ответа, который я хотел выбрать. Тела, да, да, да. Все, я все выполнил. Что? Торговец Фи... Хм. Не, не, не. Меня можно нанять, но не купить. Что же? В любом случае дешевле всего будет тебя убить. Взять его. Он, конечно, ведьмак, но втроем-то мы справимся. Нет. Не справишься. Не справитесь вы. 200 крон. Ого. Вот это, вот это жестко, Это хорошо. 200 крон это очень даже неплохо. Хотя меч подобрал. мне мечи все хуже. Yeah. <laughs> я не знаю, но это фейл был. Я реально случайно выбрал не тот ответ. <laughs> Чё-то -то, я, знаете, как-то завтыкал. Ну ладно. У нас тут есть а, с вами квест по... подорожной грамоте. Я знаю, что ее можно получить бесплатно, но сейчас, по крайней мере, у нас такой возможности нет. Можно сейчас попробовать, попробовать.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 Ежели у вас денег не хватает, так что поделаешь? Сто? Давай, может, скидочку? Ладно, не договоримся. эй яй яй яй подождите. Может, у меня для вас найдется работа. А за работу выправлю вам скидочку. Ну? Что за работа? Недалеко отсюда, к юго-востоку, Шурин мой открыл дело. Вместе с другими людьми поле битвы убирает. Беда в том, что им все время докучает какая-то нечисть. Ну знаете, твари всякие, что к трупам тянутся. Если бы вы похороняли моего Шурина, я бы вам прекрасную скидочку нарисовал. Я думаю, ты дашь мне скидку просто так. Да, прекрасная... Мыть. А я говорил, качать обман. Будет тебе скидка. Ну вот, 50-то хорошее, другое лучшее. Приятно иметь с вами дело. Ну, кстати, э, так, это я все знаю, спасибо. Можно выполнить все равно этот квест, пойти на поля битвы, вот здесь вот можно выполнить этот квест. А я вам говорю, качайте обман. Вот это полезная штука, вот для таких вещей я, их, я его и качаю изначально. О, вы чего, давайте поможем. О, нет, нет, нет, нет, я, я, пере, я передумал. Я передумал. не не все, пока-пока. Ребята, извините, до свидания, всего хорошего. Вам очень рад, рад был вас увидеть. Это, это как раз плохо. Так, не-не-не, какой девятый уровень? Вы что, обалдели что ли? Меня с одного удара вынесет этот гуль. Доска объявлений? О, доска объявлений? Привет. После беспорядков что? Со вчерашними событиями Когда группа ну тимирцов... Понятно Помогите Понятно а После хода солнца Стража лагеря Опасность эпидемии Лесной чудовище Ооо что... лесное чудовище Это с тобой поговорить? Да Эй ты, Чего надо? <связывая> Я по поводу объявления Кажется у вас <связывая> неприятности С каким-то чудовищем Неприятности? Эх ты ладно выразился. Да мы, сука, в самой черной жопе. Вот такие у нас неприятности. Сидит какая-то худлатая хуйня в лесу и нападает на каждый гребаный транспорт, который едет по большаку. У нас уже болты кончают, стрелы, провиант. Нехорошо. Послал я пару людей, чтобы глянули, что там и как, а они не вернулись. Дело такое, принесешь мне башкой этой манды... Получишь золото. Сколько в объявлении написано? Торговаться не буду. Квартирмейстер больше не даст. Но могу от себя добавить грамоту, с которой можно через Понтер перейти. Ну так как? По рукам? Спрашивается, нахера я... Плохое предложение. Посмотрю, что можно сделать. Спрашивается, нахера я только что покупал <смех> эту грамоту у этого чувака. Вы там не удивляйтесь, просто мне так... у меня возникает резкое такое ощущение, что я почему-то речь хуже слышу Ладно Так, ну давайте сгоняем Третий уровень, а, по уровню все в порядке Смотрите место нападения на босс, используя ведьмачье чутье Ну это мы всегда с радостью Им я помогать пока не буду, у меня девятого уровня нет меня тут разнесут очень быстро я, конечно, могу включить чисто. Ну, я могу с консолью это все выполнить, но это неинтересно. И я обещал ей не пользоваться, так что я не пользуюсь. Вот, кстати, вы видите, насколько тут охренительно все сделано в Ведьмаке 3. То есть, вот, казалось бы, я поехал а, в корчмон распутье, по пути встретил жреца, который попросил меня сжечь трупы. Он сказал то, что мне нужно, что ждет меня у, у моста на Новиград. Я приехал к мосту на Новиград. Увидел квест по получению грамоты Купил грамоту Рядом посмотрел доску объявлений И увидел квест-заказ ну, вы понимаете, да? Привет, ты чего? Тут... Вот опять, вот опять Вы это видите? Опять квест какой-то Вот опять, просто по дороге идут Тут квест уже какой-то идет Просто А, дети Можете выходить, я вам ничего не сделаю Когда в последний раз ела? Неделю назад. Лавинку жареной белки, а потом еще немного ягод. Я думал, денег им дать ли еды. Лучше еды. Поделись с остальными. Это мам? Рада? Вот спасибо. Вот вам тогда. За вашу доброту. Не могу Ой. Вот да что-то смотреть можно. Ну куклу дали. Зажарили собаку. Похоже совсем изголодались. Ну блин, вот что, вот вот вот вот что же, вот вот к чему приводит война. Дети сиротами остались. Так, у нас то тоже... что, о, краснолюдский спирт сюда. где мне найти спирт? Так, тут недалеко, я вроде уже почти добрался Мог на лошадке, конечно, доехать, но вы меня знаете А может и не знаете, но в общем это не так важно Альгуль Альгуль это у нас Аксий Акси, Акси, Аксий, тихо угу, Так, хорошо Почему Аксий? А, чтобы он шипы спрятал во, видите, он, он достал, если я ударю сейчас, вот Ненавижу этих гулей, постоянно уворачиваются от моих ударов, бесит прям Так, минус один Хорошо Плюс новая статья в бестиарии. и плюс еще красный мутаген. Он, конечно, маленький, но это не важно. Так, давайте посмотрим, что здесь произошло. Следы когтей, тупых зубов. Здесь пировали трупоеды. Но они сбежались на все готовое. Так, хорошо. Разграблено. Или кто-то свистнул груз уже после нападения монстра, или наш монстр коллекционирует боеприпасы. Ну, или это вообще не монстр. Так. А... И опять следы крови. Раны, как от когтей. А здесь стрела, обломанная у самого тела. Так, хорошо. Надо поискать следы, потому что здесь я все посмотрел. Вот, след. Следы ног. Кто-то выжил. Или чудовище похоже на человека. Ну, давай. Кто-то здесь не так. Пойду по следам. Ох, мать твою, меня сейчас ждет очень веселый веселый бой. Поехали. Здесь стоит это смотреться? Шесть утопцев, вы что обалдели, что ли? Да они еще и ворачиваются Это просто невообразимый трэш И ласточка закончилась Балдеж Туда его Так, сейчас подождите секунду Меня... Мне надо восстановиться Сейчас здоровье остановится, я немножко помедитирую. Все, надо, надо час, часик помедитировать, потому что эликсиров нет. Вот, все. Следы ног, идем дальше. Че у нас тут? Еще один шаг, и у тебя в баске будет лишняя дырка. Да и на, Чего ты тут ищешь? Я просто гуляю, хватит вам убивать людей, я должен поговорить с твоим командиром Я должен поговорить с твоим командиром, по важному делу Я тебе не верю Я догадался, когда ты навел на меня лук Ты все еще держишь меня на прицеле Я не буду делать никаких глупостей, уверяю тебя А это. почему дергается Геральт? Тогда мне оружие Ну, давай мечи Сними их и я отведу тебя к верносе Да ты охренел что ли? Нет, конечно На это я не могу согласиться это твоя ошибка. Последняя, которую ты допустил. Ведьмака без мечей оставить? Иди, иди сюда. О, он своего валь, вальнул. Кстати, а верно может быть сейчас для меня сильный. Да, на девятом уровне. Фак. Ничего, справлюсь. Что-то она как-то это застряла в текстуре и не смогла даже меч вытащить. Так, тут хренок бригады в Рихет. Вернуться к командиру до... Чужой вон, да! О, Господи, ты что кричишь, что ты? А, это Карчман Распуть. Я понял, что она кричит. Ну, просто нельзя так пугать. Вообще уже. Знаешь, я, я вроде в хорроры сегодня не играю. Хотя ведьмаки есть пара жутких квестов, конечно, но все равно. Я действительно искренне не понимаю, зачем я тогда покупал эту грамоту. Ну хотя 50 крон, ладно, это фигня, это ну это совсем мало. Ну все равно мог бесплатно получить за выполнение заказа, еще и доплатили бы мне. Кстати, интересно, а почему, когда я покупал грамоту этого типа, у меня не было варианта ответа согласиться? Или я должен был сказать, я подумаю над этим, а потом пойти туда, помочь и вернуться? Капец, вот ливень идет, кстати. Прям как у нас на улице сейчас. Ну, наконец-то. Ну как, нашел чудовище? Не было никакого чудовища. На конвой нападали эльфы из отряда СКТлей. Возьми. Это их беличьи хвосты. С КТ, значит. А я-то думал, мы этих крыс всех до едины перебили. Что не люди поумнели Но, значит, надо будет их вразуметь. Составим список длинноухих со всей округи. Повесят каждого десятого. вот они и успокоятся. Ага. Обязательно. Вижу ты прямо, как я рассуждаешь. Хороший ты мужик. На, вот тебе обещанное и золото, и грамота. Счастливого пути. Mm -hmm. Со своими, со своей, блин, со своим хейтом к... к... людям других национальностей. Ой, национальностей, вот я дурачина. К других рас. Стоять! Рахуда нет! Мост закрыт. Почему? Потому что король Родовит так сказал. Без грамоты никого пропускать не велено. А грамота у меня есть, я так нашел вышло, уже. Я слышал, что грамота у меня есть. Да ну. Дай-ка посмотрю. Похоже неподдельная, но пойди знай. А ладно, проходи. Спасибо. Давайте сейчас. Вами загоняем, извини, мужик, в Аксенфурт. Я ж сюда примерно... А, нет, я к Новиграду сейчас ближе подъезжаю. А что сюда поехал? А что сюда пошел? Мне вот сюда надо. Я в Аксенфурт хочу... <laughs> Стоп. Я не туда пошел. Дурелка. В Новиград я могу съездить тоже, но в Новиград давайте съездим после Велина вот Оксинфурт меня ждет, меня ждет цирюльник в Аксинфурд. Скоро узнает, не сомневайся. Ну, Геральт. Вот, все, хорошо. Ладно, поехали. Тут, конечно, есть по дороге человек в беде, опять же, но я не выполню его сейчас. Хотя я очень хочу. Не-не-не, Геральт, мы не сегодня этим будем заниматься, давай потом. Это что такое? Эээ, вы что? Вы что творите? Что вы тут делаете? Почему его никто не тушит? Потому что мы хотим, чтобы горело. Ясно? Убирайся отсюда. Или мы тебя зажарим вместе с этой гребаной эльфкой. Мне очень не нравится, когда на меня наезжают. Есть еще и третий выход из этой ситуации. Ох, мать твою, десятого уровня! Какая же мне капсда. Ребята, мне конец. Хотя, может и нет. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, стой. Стоять. Есть одна мысль. мысля. Мысля, мысля. А, стоять. Раз, два, Здохни! Блин, это будет сейчас больно. Тихо, назад. Слушайте, а нормально я справляюсь. Ох, ниху. Да отвалишь ты от меня, да шо что вы такие сильные-то, блин Куда ты кидаешь бомбу, придурок? Тихо Живем пока Я пока тут с вами дерусь Она сгорит там быстрее так минус один, хорошо. Просто спамим, спамим, спамим. Сколько Ми мне еще ждать? Не слушай, я пока неплохо. реально сейчас сгорит быстрее, чем я ее засейвлю. О! Что? Что? А это... это что было? Спам, спам, просто спам ударов. Умрет сам. Беги, быстро. Капец, как я долго с ними дрался. Слушайте, ну у меня получилось. Меня, правда, чуть не грохнули два раза Ты как, живая? Что тут вообще стряслось? Почему они хотели тебя сжечь? Они пришли меня грабить Но я им не сказала, где держу добро Тогда они закрыли меня внутри Пригнали телегу дров И подожгли Думаю, если бы ты им все рассказала Они бы все равно тебя не выпустили Я еще не поблагодарила тебя за помощь, Ватгерн. Деньги мои спрятаны В выдолбленном пне за домом Прошу тебя возьми оттуда, что хочешь. В эти времена опасно владеть слишком многим. Спасибо. Прощай. Ой. О, Мишка пришел. Не, Мишка. Допрыгни и блядь! Все. Выдал, блин, пне за домом. Вот в этом, да? 20 крон. Капец, я ради 20 крон дрался с десятыми уровнями, будь, будучи четвертым. Круто. Ладно. Я хотел поехать в Аксинфурд. Я хочу эту миссию завершить. Кстати, Мишка куда заделся? А, вон он стоит. Поехали дальше. Так, тут каким-то дорогам я катаю. О! Это чудовищ. Я надеюсь, они. Мне кажется, они сильные. А нет, шестой уровень. Пчелы. офигенно, меня еще и пчелы тут едят. Отвали! Так я же блок поставил. Вы, вы, вы видите это? Там пчелы. Пчелы сожрали накера. Блять. Ай, блять, ну это просто неимоверный пиздец. Почему? А вот... Объясните мне, почему вы вот, вы тогда, когда вы такой непрокачанный вонючий бомж, тебе просто любой придурок может грохнуть. Может, сейчас опять какой-нибудь дополнительный квест по дороге увижу. Вот почему ты остановилась перед мостиком, плотва. Почему ты остановилась после мостика, плотва? Давай сейчас опять остановись. Они не Сейчас он не остановился. Торговец. Чего? Теперь помедленнее. Чего? Тут торговец. А, вот, смотрите-ка, реально. Приветствую. Здорово. Покажи свои товары. Кстати, Каприфоль я бы тебя купил. Не помню, сколько ее надо. Четыре. Бывай. Бывай. Вот за этим. Значит, у меня меч сломался. Супер. Так, ладно, мы с вами почти добрались уже до Аксенфурта. Тут какой-то реданский лагерь. А, вот мост. Ну, вроде грамота у меня, кстати, есть, поэтому меня должны пустить. А, да, все хорошо. А, блин, зачем я с лошади слез? Не, ну в принципе ладно. Слез так, слез. Так, у нас тут хотя бы теперь есть значок быстрого перемещения, если что. Так, давайте посмотрим. Цирюльника я уже нашел. Я нашел, что искал. Привет. Мое почтение. Чем могу помочь? У тебя есть бритвы и ножницы? Отлично, подстриги меня Так, прическа Кстати Может поглядеть, хотя Нет, нет Блин, не то выбрал, дурачина Ого, а я и забыл то, что у меня мод стоит Ладно вот, я вот такую вот прическу хочу. Это прическа самахи, если что. Во, другое дело, спасибо. Бывай. Во, другое дело. Гераль, ты теперь выглядишь как-то более солидно. Давайте заодно тут у нас есть корчмарь, с которым можно сыграть на карту в Гвинт. Нам советовали еще в Белом Саду. И, кстати, у него еще можно карта будет купить. И еще доска в объявлении есть. Нетрезвых молокососов, извозчиков и шкалеров с кафедры философии не обслуживаем. А я что, похож на... Э, хоть кого-нибудь из этого списка? Всегда лучше предупредить, чтобы потом не было проблем. А чем тебе шкалеры насолили? Давай не будем об этом Что принести? Okay. Давай сначала покажи мне товары Покажи мне свои товары Понятно Это все Скрыто или Ты играешь в гвинт? Только ни с кем попало И всегда с высокими ставками С тобой я бы сыграл, пожалуй Давай Согласен, сыграю на твоих условиях Только походу я буду долго тебя обыгрывать Ага а -а -а -а. Ну, охренеть, он еще и заблокировал все Карты говно полная. Во, другое дело Блять, два, два две мглы мне зачем? страшного я подобрал то что может возродить его не так все плохо я думал он забрал этого я уж удивился я скину пожалуй угу. он дал мне выиграть раунд и мне плюс еще прилетело. Вот сейчас, пожалуйста, дай чучело? Пожалуйста. Пожалуйста. Твою мать, ну вот что ты дал? Пока потянем чуть-чуть. Блять, -чуть. я, я что, против? все мы обмениваемся морозом хорошо <звы> обмениваемся мглой, я понял <звы> ладно давай ты еще картки ты карточки свои покидай Шпиону ее не должно быть Блин. Я вот думаю, потянуть карты или не надо. Мне кажется, он спасует. Давай вот так. Ты чё охренел? Ты чё охренел, что ли? Ох, повезло, как же... Бля, как же повезло! Не люблю я проигрывать Но это не значит, что не умею Карты и награда твои Ты игрок бывал и знаешь, наверное, где найти редкие карты В Новиграде у корчмаря Оливера поспрашивай Он сам поигрывает, хотя до меня ему далеко А вот шинкарь из корчмы на распутье Велень посильнее него будет Ну охренеть, мне так сейчас фартануло, вы это видели? Это просто фарт Так, ну Енифер случайно... взять может и встречались, я не помню. Так, а у нас тут есть доска объявлений. Осторожно, тролль. К западу в Оксингфурте на нем берегу понтера видели и слышали тролля. Данный экземпляр часто поет солдатские песни, и бла-бла, бла. Чудовище из Оксинфорта. Беси ча чаще, осторожно, мошенник. Это все для нас тяжеловато сейчас будет пока что. Таштепа нам только что сыграл. где-то торговец есть с которым мне у которого мне придется кое-что купить насколько я помню опять дождь ну вы что издеваетесь что ли? Говорят, что я специально специально помедитировал чтобы у меня прошел дождь Чего желаешь если у меня нет этого сегодня непременно будет завтра о с ним «Смотрю, сыграть можно. может что-нибудь выберу так краски спасибо это мне надо и в Гвин давай сыграем. Я раз уж предложил. В карты сыграл. Так, шпион есть, неплохо. Кееромец. Молодая слишком, по-моему. Ну, конечно, да. Сейчас выдаст он мне шпи... чучело. В общем это уровень сложности средний, то есть я очень, я всегда проходил на легком уровне сложности гвинта Может стоит поменять, не знаю Ну, мы так, я так понял, мы с тобой шпионами обмениваемся, давай угу. Да, я тоже так могу Ну и уравняем. Гавненько. Сделаю. Так, ваш ход. Я могу я шпиона буду восстанавливать. Карты нужны. Сюда. И он шпиона установил. Но ну, у меня чучело нет, к сожалению. Ну, в принципе, ладно, не страшно. У него три карты. Боялся, что у него казнь может быть. Не, ну слушайте, было бы странно, если бы я выиграл у корчмаря и проиграл бы этому чуваку. Ладно, все хорошо, спасибо. И тут еще есть у нас бронник, с которым тоже стоит поговорить. Гаркаин вампиры. Хорошо. Здорово. Привет. Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается мне, будет у меня наконец интересная работа. У тебя же работы хватает. Ах это? Это заказ от Ридонской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Слушай, давай поглядим-то. Нам еще с тобой в гвинт надо сыграть. Скажи, что у тебя есть. А, давайте продадим ему весь хлам. Во-первых, у меня мод стоит на у торговцев изначально, потому что меня задолбало, что у них вечно нет денег. Я, кстати, смотрю, ты меня нормально так бабла уже подкинул. Ну нет, не буду тебя продавать. Ведь мать серебряный меч. Кстати, надо по, это, по латве седло поменять. Или я уже поменял. Суть. Так, золотой перстень с рубином, Себе ножи с янтарями, а рубин мне, кстати, может пригодиться, стоит продавать или нет, я думаю, нет, Можете камни продать, вот мой знаков я никогда не использую, ладно, с этим все вроде, может это продавать нафиг, тоже. Нет, не нужно так, давай посмотрим, что у меня есть по чертежам. А не код со спикерога Можно его сделать. У тебя есть какие-нибудь чертежи доспеха? Комбинезон охотника за головами. Ну, это, конечно, хорошо. Ну, за, да, за головами. Но это восьмой уровень. Рановато. Ладно, давай тогда вот этот холст. Шнурок, да, бля, что тут урока? Ну, Дратву можно купить? кожные ремешки. Шнурок и холст. Холст дороговатый. А, дратва. Угу. И шнурок. Шнурок я могу сделать. Две дратва есть. Но, правда, что придется докупать еще. Так, давай посмотрим. Дратву докупил. Два шнурка и четыре холста нужно. Я знаю, как это все работает. Спасибо, я отключал обучение. Nee, nee, подожди тихо. Вот здесь шнурок есть. будешь um, вот, что это за ключик? А крючками. Так обрезки кожи, кстати, тоже нужно бы сделать. Дратва вот отсюда идет, хорошо. Вот отсюда дратва идет, тоже хорошо. И отсюда шнурок идет, все супер. Так, ну теперь должно хватить, по сути. А холст еще. Еще холст. А вот холст откуда, я не помню Хоть помнят, ребят, откуда холст? Ладно Холст, так уж и быть Ну, блядь, 140 это очень дорого А тут нельзя никак дратву сделать, а? Это первый уровень, и они лучше моих, серьезно. Блин, ну дорого, реально дорого. Сейчас секунду. Мне там нужно сколько дратовые? Два? Два. Так. Четыре шнурка ладно давай посмотрим мне нужно здесь два это тут есть четыре еще хорошо угу. ну ладно хрен с тобой давай докуплю у тебя все вот есть сапоги фигня ладно сыграем в гвинт давай не хочешь сыграть в карты в Гвинт, к примеру. Так нравится, они никогда не отказываются. Все только с удовольствием сыграют. Ну, слушайте, карты у меня не то что плохие. То есть мне бы, конечно, еще шпио. Ну, прямо вообще сказка. Я прям вот захотел, мне прямо вот дали. Не ты сразу выкину. У Скайтери вроде нет шпионов. А если есть, то пофиг, я возьму. Это что за тактика такая? Э? э Ну типа ладно. Окей. А что это было? О! Не, забейте все. Так зря, по-моему, ясное небо использовал сейчас. Так, шпион нас сейчас вернет. Хорошо, давай. Плюс один мне сейчас на базу. Барклай Эльс. На тебе еще. Угу. Таинственный... Откуда тебе эта карта? Алло. Ты шо, блин? Кого продал? Этишки застреличик, хорошо. Не-не-не, тихо. У меня, если что, если у него вдруг казни есть, есть э две возрождалки. Я просто могу попробовать с ним сейчас до победного драться. Вот так вот сделать сначала. Угу. Ну, слушай, раз ты пошел В такую тяжелую артиллерию, давай Только вот попробуй использовать сейчас мороз И это съем Ничего страшного, у меня еще то есть И вот эта еще штука у меня Нет, слушай, забей Парень, у тебя нет шансов И сейчас он такой казнь достает Я просто обламываюсь Все, 109 очков Слушай, ну неплохо Это было сильно Так, что ты мне дал какую карту Филавандрель. хорошо. Так, что у нас тут есть еще в Аксенфурте? Давайте сейчас посмотрим. На этом серию я эту закончу. Сейчас просто Мода пробежимся. Раз точь, так и должно быть ну, правильно, вода мокрая. А давайте сейчас я посмотрю, что здесь есть в Аксенфурте, И тогда мы с вами закончим на этом эту серию. Я пойду записывать следующую, пока у меня есть на то, на то возможность. Так. О, кузнец. Привет, у тебя как дела? Ха! Клиент! О, еще и с тобой в Гвинт играть Давай посмотрим сначала, что у тебя тут есть Фигасе, вы это видите? А. А. Ну, ладно. Так, у нас тут есть какие-нибудь а, интересные такие вот чертежи? Да нет, нету 23 уровень, шестой уровень. Ладно, я пока со своими похожу. То больно, все дорого. Давай в Гвинт сыграем. Что скажешь насчет партии в Гвинт? Чувствую себя Геральдом в Бардере. Сыграем в Гвин. Так, а поскольку мы играем против чудовищ, Мороз обязательно нужен. Обязательно просто. У него еще специальная такая штука. Да, да, да, вот я поэтому говорил, сейчас он призовет и еще удвоит силу. Поэтому мороз тут нужен обязательно. Рано. Рано. Герс, я, я об этом пожалею. Ты сейчас решил это сделать Не в прошлом раунде Почему? Вот почему Да, я говорю, я походу в этом пожалею То, что вот я использовал уже у мини-героя Где такое? на один лучше Зараза У него одна карта осталась Я спасую. У него одна карта осталась а? Что это был за А, я, кажется, понял, что это был за Не смей а, все, нет, все нормально. Все нормально, все хорошо. Это все рассчитано. Слушайте, ну пока я силен. Я пока не проиграл ни одной партии. Ну, кроме, тому, чё, кроме того чувака в эзиме. Можно я, пожалуйста, схожу на запад к Синфурту? Посмотрю, может, там есть какие-нибудь квесты? Кстати, а опыт дают какой-нибудь. Четвертый уровень. Ну, хотя, да, да, нормально. Может быть, мы с вами даже опыта побольше наберем и верен, закончим уже с высоким уровнем. Но вообще, для того, чтобы это произошло, нужно чистить э, опустевшие селения, Там с них очень много опыта дается.